всем привет на моем канале сегодня я приготовлю пасхальное без в виде венков кому интересно оставайтесь со мной сегодня я буду готовить на швейцарской меренге Окрашивать я буду красителями как сухими так и водорастворимыми. у меня такие есть кредо есть америка розовый вот такой краситель сухой кей мне нравится зеленое яблоко такой цвет яркий яркий мне нужен коричневый сухой коричневый у меня вообще какая-то индия по моему и желтый. При окрашивании сухими нужно дать некоторое время постоять, чтобы все крупинки разошлись. У меня получается 5 цветов, 4 окрашенных и белый я оставила немного в длиже миксера. Я подготовила поротвень с пергаментом, мне понадобятся три насадки, любая насадка листик, насадка любая травка, у меня они без номеров. И вот такая насадка, очень красивая закрытая звезда с дополнительными зубчиками, 2F. Отсаживаю по кругу что-то похожее на гнездо. Так Ой, авария. Прям выскочила насадка с меренгой. Так, сейчас будет дубль 2. В принципе, у меня <coughs> эта часть закроется, но я придержу на всякий случай насадку. Птичку. Один. Да. У меня там какие-то петухи за окном кукарекают. С помощью насадки 2F и розовой меренги делаю крылышко. Очень красивая насадка и крылышки красиво получается, вот так. Дальше белую меренгу я сделала вот так, пакет в пакет, вот где а, дырочка, здесь уголок отрезан поменьше и имитирую вербу, точечки, клюв, глазки потом Ну, а здесь у меня в центре будет Заяц. Так, делаем углу. Тумающий. И здесь Оп. Оп. тут по моему мордашка должна быть Зайца. возьму насадку закрытая звезда на 8 лучей она без номера идет и заполняю здесь вокруг пустоты Мне осталось меренги то есть я ее всю использовала здесь было 200 грамм белка соответственно 400 грамм сахара и вот в принципе можно на два набора разделить упаковать по коробочкам тоже на подарок актуально будет Данная безе сухое готовое, она хранится две недели захотелось мне сверху бусинками просыпать но будьте аккуратны но бусинки очень твердые Отправляю сушиться в духовку. У меня духовка не регулируется температура, То есть я регулятор ставлю на минимум и открываю дверцу. Сушить буду примерно 2 часа. Если у вас духовой шкаф, устанавливайте температуру от 60 до 90 градусов. Конвекция вверх-вниз. Можно без нее, но периодически открывать дверцу. Если без полопалась, значит была высокая температура. Прошло достаточно времени. У меня на сушку ушло 2,5 часа. И потом я оставляла в духовке остывать. В принципе, оно готово. Не липнет к рукам. Если вы, допустим, выключили, без а безе постояла и потом вы берете в руки, оно липкое, это значит, оно не просушилось внутри. Отправляйте назад в духовку, делайте, возможно, выше немножко температуру, и все. Досушится, и будет все хорошо. Вот такие. И сейчас самое главное, это снять, чтобы не потрескалась вот эта часть. Покажу, как я это делаю. По моему опыту скажу, что если слишком тонко, вот здесь я боюсь, да, надо было побольше, возможно, сделать даже белую основу, а потом ее разукрасить коричневым цветом, но как-то я... Бывают моменты, когда снимаешь и трескается, поэтому сейчас очень осторожно я кладу на руку. Ну, вот она отстает, в принципе, все отлично, очень красиво также ой класс ну, я довольна что у меня ничего не сломалось нигде никакой сироп не вытек чудесно смотрится веночек в примере маленькой безышки вот она внутри сухая кто-то любит внутри тягучку тогда достаете раньше из духовки допустим вот такое обезье у меня получилось. Шикарно вообще. Подходит для куличей. Заранее можно приготовить и потом просто украсить свои куличи. Будет очень красиво как на подарок, так и на заказ, так и просто самим красиво покушать. Вам просто идея в копилочку. Кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. С наступающим праздником Пасхи. Пока-пока.